Я вас приветствую, друзья. Сегодня продолжим работать над пулин system, то есть над системой голосования. Напоминаю, что этот проект создан для того, чтобы показать, как трансформируется проект в процессе разработки определенных требований, то есть в процессе их реализации. И, собственно говоря, даже не задача построить систему голосования, а именно показать, как модифицировать проект и какие претерпевает он изменения. За основу взята самый простой вариант: ну, системы голосования, то есть один вопрос, несколько вариантов ответов. Посмотрите предыдущее видео, чтобы понять, как это работает. Ну а в, этом, в этой части будем создавать уже UI, в которой, собственно говоря, попытаемся вывести информацию о том, какие у нас есть голосования разделим на админскую часть и часть которую выйдет пользователи ну и в общем вот в этом все духе проект будем делать на блейзере в общем поехали в предыдущей части мы создали мигрейшн и подключили через definition наш entity framework подключили connection string вернее настроили его и выяснили, что у меня в базе данных все совершенно верно создалось, есть сенсоры, есть полз собственно говоря, вот поля, вот правильные значения, и в общем-то теперь нам осталось что сделать, нам осталось только это каким-то образом зацепить в нашем проекте, давайте его запустим, проверим как он работает. В общем, вот пустой проект, здесь нету даже авторизации. Я думаю, что мы ее подключим, наверное, каким нибудь хитрым способом. Я еще пока точно не знаю, будем посмотреть. Ну и, в общем-то, задача сводится к тому, чтобы мы увидели здесь список голосования, который пользователь может выбрать. Может быть, здесь какое-то последнее голосование должно быть видно. Ну, давайте как бы нарисуем, да. То есть, если представить, что вот это вот у нас чистый лист, то вариант, как, как вариант, да, вот здесь вот может быть список. Всех доступных вопросов для голосования может быть с какими-то там вариантами ответов или процентов не знаю а здесь какой-нибудь вопрос ну, текущего до да, последнее голосование с вариантами ответов я сейчас просто такой юай накидываю ну и допустим каждый из этих там можно будет там кнопкой выбрать и проголосовать и э, голосовать, я думаю, сделать один раз. Будем сохранять его в Storage браузера, чтобы пользователь не мог несколько раз проголосовать. Ну, это так, чисто для отвода глаз, потому что если удалить кукисы, то, собственно говоря, голосование станет доступным. Но цель, в общем-то, у меня другая. Я э, хочу сделать простую систему авторизации, которая позволит Пользователю, знающему пароль, зайти на сайт, создать голосование, добавить вариантов ответов и, допустим, опубликовать его. Вот давайте проверим, есть ли у меня возможность публикации голосования. то есть Или сразу же после, так, как то посмотреть, очень просто, нужно открыть entities и посмотреть пол. Есть ли у меня вариант? Нет. Ну, значит, мы добавим это поле, которое будет Visible и Invisible. Показывать будем список всех опубликованных. Не опубликованных не будем показывать. Ну вот это нам предстоит сделать. И, в общем-то, давайте остановим проект. Закроем все вкладки. И начнем, пожалуйста, с того, что нам нужно создать страницу входа, которая после успешного ввода логин и пароля перейдет на, допустим, какую-то страницу админа, в которой будет кнопка создать, что там, создать пол, то есть голосование, где, собственно говоря, можно будет добавить варианты ответа на это голосование. Так, давайте приступим. Давайте для начала сделаем некоторую разметку, которая позволит как минимум зайти на эту страницу логина. И ну, давайте я не буду выдумывать всякую... Я сделаю здесь дополнительную страничку, назову ее, допустим, админ. Вернее, page, да, админ. Нет, давайте логин в папке админ. И для этого мне теперь нужно еще создать эту папку админ slash.login.cs.html ну вот как-то вот так ну и соответственно мне нужно сделать разметку давайте остановлю видео, сделаю разметку вам потом объясню, что я тут собственно говоря нафигачил итак, начать думаю с самой разметки есть логин здесь я здесь сделал форму, в которой метод post а, так, есть summary. В общем-то, есть вот поле, где вводится email типа username, паспорт типа паспорт, само собой. Ну и можно чекнуть галочку, что это как будто бы запомнить меня, и в общем-то кнопка Вход. И, в общем-то, здесь есть еще кнопка «Напомнить пароль». Ну, теоретически, она может мне не востребоваться, может, нет, не знаю. Ну, для красоты пусть будет. Ну, и самое главное – это вот логин в то есть для странички. Здесь у нас есть свойства «Input Model». Давайте я вам покажу. Вот он, собственно говоря, здесь «Email Password», где, в общем-то, есть у нас еще что? Есть еще «Return URL», чтобы при входе на любую страницу или при попытке открыть какую-то страницу, защищенную логином или паролем можно было как раз попасть на эту страницу логина ну и так конфигурация мне чуть попозже пригодится я просто хочу вот эти вот два значения положить их в App Settings или в User Secrets тогда они не будут видны пользователям собственно говоря в GitHub но будут доступны мне на продакшене. но это не важно вот. ну и если пользователь заведет такой логин, пароль, то, собственно говоря, мы его аутентифицируем и создаем ClimAid и ClimAidentity, куки, соответственно, схема авторизации будет. После этого создаем Climb Identity, Principle, и делаем Sign In. Ну, Здесь вот, собственно говоря, все самое видно. Итак, самый простой способ аутентификации, это через схему cookies. И, соответственно, сейчас я должен запустить ее. И, как минимум, так как у меня будет указана схема, а я ее еще здесь не указал, в самой настройке систем, я должен получить ошибку о том, что система авторизации не указана. Ну, например, нажимаем на страницу ⁇ Логин ⁇ и вот, собственно говоря, то, что я и говорил. Есть Authentification, надо добавить Add Cookies, и это мы сейчас сделаем. Для этого мне нужно перейти в программу. Здесь у меня... А, у меня теперь же все круто, у меня есть Definition. Мне нужно... Смотрите, я создаю новый Definition, то, о чем я раньше говорил. Identity. Пусть у меня будет такой простой Identity. Здесь будет Identity definition.cs Я его делаю наследником от up Definition. И в общем-то мне здесь единственное, что остается, добавить override. Но мне нужен services. И так как у меня где-то здесь есть services. .at Authentication, кстати, надо проверить, может быть, это уже где-то есть Ctrl-C. Нет, нету, поэтому э, давайте здесь окажем схему по умолчанию, куки, форм, э, так, extension, э, сейчас я не помню, как она называется, э, defaults, э, authentication, схема, да, вот, cookies она подсветила, и единственное, что мне теперь остается, ну, помимо вот это, вот еще написать, вот здесь вот, add, Куки, ну в общем-то здесь мне нужно еще какие-то конфигурации сделать, ну давайте конфиг и создадим какую-то конфигурацию ой, ну не так конечно, конфиг вот, да. то есть некоторые параметры здесь мне нужно указать логин пас и это у меня будет по-моему slash admin slash login. Ну, и осталось только запустить приложение проверить, правильно ли я все указал. Нажимаем логин. Вот мы попали на страницу входа, значит схема указана правильно. И теперь, если набирая какую-нибудь, ну вот, например, правильный этот и правильный, собственно говоря, пароль. Раз, два, три. Нажимаем запомнить, хотя это, собственно говоря, не важно. О, я брейкпоинта не поставил. Ну ладно. Давайте еще раз нажмем breakpoint у нас будет вставать э, вот здесь админ логин, ну давайте вот в этой вот в этом месте поставим я еще раз выберу вот эту схему давайте я сначала неправильный логин и нажимаем и смотрим, здесь у нас паспорт такой, этот такой, наш паспорт не совпал, неверный логин, пароль, error message, подсветить. И мы должны видеть сообщение, да, неверный логин, пароль, а если введу тот пароль, который указал, статичный, нажимаем F10, F10, F10. Мы проверили логин, пароль и не совпали, мы создали клаймы, мы создали identity, мы создали мы сделали sign in и сделали редирект на главную страницу ну окей в общем то вот мы собственно говоря и прилетели единственное что у меня здесь как был логин так и остался ну давайте добавим страницу админа и будем редиректить на нее и на нее поставим автора из атрибут в общем без авторизации чтобы туда попасть было нельзя закроем окошко остановим программу здесь сделаем заново уже переход не на логин, а на, допустим, индекс. Теперь этот индекс нужно создать. Ну, давайте я старым дедовским способом создам. Reser page, Пустая страница. И э, пусть он индекс так и называется. Отлично. Здесь я уберу лишнее, на мой взгляд. И здесь делаем view, там, Ну, чтобы этот как его заголовок страниц подписался равен давайте напишем давайте напишем панель управления вот так вот. и соответственно я сохраню здесь сделаю ну давайте вот так h1 и здесь укажу что view да пусть будет view data ну естественно собакой и здесь напишем title, просто чтобы она вывела, а здесь напишем вот так вот, Bag, title, ну, вообще, собственно говоря, это фигня, она может быть и так, и так, но, чтобы понимали, что это разные штуки. Итак, теперь я сделаю переход из страницы входа на индекс. Я уже сделал. И теперь индекс я должен сделать страницу по умолчанию, чтобы она требовала authorize атрибут, иначе мне просто она перейдет. Значит, сюда только авторизованные пользователи могут зайти. И здесь мы, ну, пусть будет, ну, какой-нибудь там, я не знаю, welcome, что ли, так, -то. напишу. Ну, чтобы было видно, что мы пришли на ту страницу, хотя и так будет понятно, что панель управления. Давайте теперь запустим еще разочек. Я нажимаю... Ну, логин нет, неправильно. Давайте сразу перезовем потому что это у нас не логин, а... где он? Панель администратор администратор ну вот пусть как-то так суть в общем-то ничего не меняет вот администратор я нажимаю туда должен заходить только авторизованный пользователь я набираю неправильный логин пароль нажимаю вход f5 отпускаем бряку не попали соответственно я теперь ввожу правильный логин пароль нажимаю вход опять неправильно ввел потому что по русски Завели теперь по-английски. Проверяем, что по-английски. Да, нажимаем вход. И мы попали. Не попали. Давайте проверим, почему. В общем, давайте проверим, почему. Еще раз. Раз, два, три. Пусть будет так. Редирект на админ. Переходим на админ. И снова попадаем на логин, потому что у нас админ почему-то редиректнул. Почему? Потому что... Давайте проверять. Сейчас посмотрим. Вот у нас индекс. Авторайз. Ну, очень странно. Наверное, потому что мы не сделали авторизацию. Давайте добавим в строку авторизации так это у нас где-то есть вот identity definition нам нужно сюда еще добавить services.add authorization вот таким вот образом потому что мало на самом деле добавить авторизацию надо чтобы она еще была подключена но есть у меня некоторые подозрения смотрите у нас есть common и здесь у нас уже use authorization Uh, ну теоретически, смотрите, здесь нужно добавить uh, еще app uh, use как он называется authentication и, собственно говоря, вот этот вот identity, который я здесь сделал он немножечко не подойдет в том смысле, что есть обязательность вот этот вот authorization, и, ну, в общем, нужно, чтобы роутинг был между ними, иначе у нас авторизация будет работать неправильно, в общем, имеете это в виду, поэтому я вот здесь не буду добавлять в оверайде use authorization, а она останется здесь, это, в общем, нюансы системы, так называемого пайплайна, который в определенном последовательности тут должен подключать модули и вот Common, Authorization, Routing, Authorization и вот здесь должен быть ой, и вот здесь вот должен быть а, тип схемы и Use Authorization тогда Use Authorization мне здесь не потребуется давайте его отсюда уберем но это нюансы я просто достаточно часто с этим сталкивался что последовательность имеет значение и даже на сайте Microsoft об этом в общем-то сказано давайте запустим еще раз приложение сейчас и настроена схема и подключена авторизация и аутентификация так, где мой проект? Вот он, нажимаем авторизацию, заводим сюда логин, пароль, заводим здесь правильный логин, пароль. Видим, что мы редиректимся и попадаем в панель управления. Ну, в общем-то, что и требовалось доказать. Итак, у меня теперь есть логин. Ну, теперь, наверное, нужно сделать логов. Давайте уж тогда сделаем и логов в том числе. Давайте пока закроем приложение. Ну и в общем-то я опять за кадром сделал страничку логаут, вот она перед вами, это ее разведка. Собственно говоря, что здесь происходит, давайте по порядку. Тайтл задается, тайтл отображается, здесь дальше идет проверка, если пользователь авторизован тогда показать ему форму, на которой будет одна кнопка, которая называется выход, и она ведет на админ пейдж логаут. И если пользователь уже не авторизован, то будет выдано сообщение. Ну, понятно, на странице авторизации этого может быть не быть. Я имею в виду на странице админа, которая уже у меня отображается. Вот. и собственно говоря, сам текст вот этого выхода, он пост, то есть с формы мы попадаем сюда, и дальше мы проверяем следующее, ну во-первых мы делаем sign out и делаем редирект на URL, который к нам пришел, если это был локальный то один, если нет, возвращаем страницу в общем все на самом деле очень просто, я думаю, что здесь особо объяснять нечего, таким образом я сделал самую простую систему авторизацию на схеме, которая называется cookies, давай проверим, что она работает запускаем систему Нажимаем логин. Давайте я сейчас открою прям кукисы. Где-то тут должны быть. Да, вот их пока нету. Я выбираю логин. Я выбираю пароль. Я нажимаю сохранить. Нажимаю ОК. И вот он, кукис появился. Здесь всякий шифр. И я нахожусь на странице логина. То есть я могу ходить теперь по страницам. У меня кукисы прописаны. Но как только я нажимаю выход, я попадаю на страницу логаута. И обратите внимание вот на эту штуку сейчас я нажму сюда и эта штука должна удалиться нажимаю выход у меня пустая страница теперь мне нужно снова заводить логин и пароль ну в общем-то вот так вот эта штука работает это повторюсь самый простой способ авторизации и аутентификации если хотите другими словами можно сказать следующее если вам не нужна сложная какая-нибудь система авторизации, то можно воспользоваться таким вариантом. И более того, давайте покажу еще больше. Вот в данном варианте у меня логин и пароль, они лежат где? Вот здесь вот. вот. Они лежат вот в этом месте. То есть, если я это положу в систему у контроля версии, например, в Git Hub, например, то вот это вот видят все пользователи, к вам смогут зайти. А у системы iSplotNet, в частности Core, есть штука, которая называется... User Secrets, я здесь могу написать, ну, например, какой-нибудь э, секрет э, и добавить, вот, допустим, логин, ой, так вот, логин, и пусть будет микросер. Давайте я прям. давайте я прям скопирую логин, и, собственно, мне нужно сюда еще добавить паспорт, и, соответственно, ну я его наизусть помню. Так что не получилось. Раз, два, три, раз, два, три. И вот такой вопрос. И теперь, соответственно, у меня вот этот файл он будет подключен к системе а, ап Но этот файл не попадет. Ну, тем, в смысле, не попадет в GitHub, потому что он находится в моем профиле. Это часто, допустим, меня спрашивают о том, как можно сделать так, чтобы нет. И теперь давайте сделаем следующим образом заиспользуем вот этот вот логин давайте с большой буквы здесь большой буквы, ну чтобы уже точно не промахнуться хотя на самом деле это не важно и вот почему я сюда добавил систему конфигурации, мы теперь можем к ней обратиться, я сделал таким вот образом, configuration get value здесь могу написать ну там я его как назвал-то секрет, давайте скопирую, чтобы не промахнуться секрет двоеточие паспорт ну в общем то мне здесь нужно value ну, давайте добавим что это будет string вот а здесь соответственно мне нужно сделать практически то же самое configuration get value и я здесь так там паспорт а здесь в кавычках напишем secret логин ну и также добавим тип потому что это будет string и здесь нам нужно проверить что паспорт тоже не равен ну и email тоже не равен null. ну в общем вот такой вариант что ничего не равно ну тогда мы проверим что это работает и сейчас э, покажу, как это работает. Прямо здесь брейкпоинт поставлю, запускаем. Так, мы сейчас уже... А, нет, еще не залогинены. Ну, давайте попробуем ввести вот этот логин, тот самый пароль. Попадаем сюда. Здесь вот она прочиталась уже из конфигурации, из того самого User Secrets. Напоминаю, что он не попадет в Git Hub, ну, в смысле в систему контроля версий, он находится только на вашем компьютере. И после того, как вы опубликуете на продакшн этот сайт, ну, свой вот этот, например, свою реализацию, то вам тоже нужно будет создать этот, эту секцию в вашем app ну, которая уже будет непосредственно публикация. Давайте нажмем выход и еще раз нажмем выход. И попробуем сделать вот такую штуку, здесь поменять вот этот самый как он называется, user secrets как-то тут вот так вот, user secrets вот до него как можно достучаться ну и давайте допустим ну давайте пароль напишем shift то есть два раза Ну нет, это не будет видно давайте напишем ааа а, а. давайте запустим а, ну сейчас система, наверное, логин, пароль не пропустит здесь нужно именно да, я затупил, сорян. И здесь напишем ААА а, а", и еще раз АА а". ну, в хорошем смысле, конечно же, я нажал сохранить э, не знаю, давайте перезапустим сайт на всякий случай отлично, нажимаем логин, ААА, а, а, собака ААА, АА а", в хорошем смысле, АА а". нажимаем логин, мы прошли наши АА а прокатили нажимаем F5 ну и мы попали в памятное правление. В общем, таким образом, вот это вот логин, пароль можно будет поменять на удобный вам там раз в полгода, раз в месяц, раз в день. Неважно, можете один раз зайти, отработать, удалить его. В общем, если прям совсем страшно будет вам, я оставлю как он и был. Вот таким вот образом. Пусть, пусть валяется, в общем там мне он не мешает. Далее, что у нас, собственно говоря, далее. Давайте откроем страницу администратора ну теоретически мне на логаут особо-то смысла делать нету можно было вот этот функционал вынести на страницу индекса но я их специально разделяю, чтобы можно было потом проверку сделать ну в общем ладно, не будет про это давайте еще добавим вот какую штуку когда я вхожу в систему, у меня здесь всегда показано индекс администратор Хотя мне можно выход сделать прямо на странице главной. Нет, не буду ничего делать, это уже на вашей совести. То есть я нажимаю на администратора, я выбираю здесь логин, пароль, тот самый, который заводил. Нажимаю Enter, я в панели управления. Дальше. А мне нужно здесь добавить какую-то разметку. Ну, в частности, пусть выход будет подальше. Давайте сделаем его кнопкой. Класс равно button, button secondary. Ну, пусть будет вот так вот. Да, вот она превратилась в кнопку. Теперь можно здесь сделать следующее. Ну, во-первых, давайте посмотрим, как у меня сделана разметка. У меня есть контейнер, main и вот такой вот. То есть, если здесь role, класс у нас просто меньше. Да? Ну, тогда можно здесь сделать div, здесь можно сделать класс, пусть будет role. И здесь тогда будет div, class. ну, пусть будет call.md. 6 вот таким вот образом и я таких сделаю два, чтобы не рядышком были и покажу, что здесь у меня будет какая-нибудь ASP, ну, давайте создадим вот так вот а, ASP Page ну в данном случае будет, так, у меня будет в страницах ну в пейджах будет закладка, которая называется polls Давайте большую букву напишем. Ой, 2 И, ну, давайте к Create. Да? Допустим, будет Create. Такую страницу создадим. Создать э, новый новое голосование Давайте его скопируем. И.. Ну, мы в одной странице будем создавать это голосование, оно будет неактивным а на другой будем э, ну давайте тоже оставим ну, давайте answers, теоретически это можно будет поменять в любой момент answers create да, и здесь будет допустим добавить Ответы для голосования. Ну, как-то вот так. Ну, я просто, опять же, для примера это делаю. А, давайте даже посмотрим, как это выглядит. Администратор. опять логин, пароль. Видимо, я не сохранил. А, на русском языке, конечно. 1, 2, 3. Окей, вот. А, ну да, что-то как-то некрасиво. Давайте добавим сюда класс. Ну, пусть он как-то а пусть будет кнопками button, button secondary вот таким вот образом вот, добавить новое голосование, добавить ответы Ну, опять же, чтобы добавить ответы наверное это плохой вариант мне нужно создать новое голосование ну во-первых, здесь делаем еще mb3 чтобы отступ появился Наверное, плохой вариант. Давайте продумаем, как это можно сделать. Прямо на лету меняем требования. Мы создаем новое голосование. У нас будет введено. Ну, то, там нужно будет только текст вести. Так? Так. Дальше мне нужно прямо здесь, то есть, на странице создания голосования, добавить ответы. Да, наверное, это будет самый правильный вариант. Более того, я придумал сделать следующее. Мы вот эту страницу создания нового голосования будем делать. С элементами blazor, чтобы добавить интерактивности, не добавляя при этом JS. Вот, это будет круто. И по сохранению мы будем переходить на главную страницу, где будет список. Мы его потом в конце получим. Да, вот этим мы и займемся в следующем видео. Вам всего доброго. Пишите правильный код.